здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске хитрый ход с енп работа без ндфл отдых на день за рабочий час командировка в черте города налоговый прогноз хитрый ход с енп внесен проект которого все так ждали но НДФЛ не исключен из ЕНП, как ожидалось, придуман особый механизм его первоочередного погашения. Все, что попадает на ЕНС, планируется в первую очередь отправлять в уплату НДФЛ. Так, сначала будет гаситься недоимка по НДФЛ, затем текущие платежи по агентскому НДФЛ и только потом уже недоимки по другим налогам, платежи по ним и так далее. Положительные сальдо ЕНС будут автоматически засчитывать в счет предстоящей уплаты НДФЛ, как только ФНС получит информацию от налогового агента о сумме удержанного налога из уведомлений плательщиков. Работа без НДФЛ. Когда работник уехал и трудится за рубежом, все, да не все его доходы могут не облагаться НДФЛ. В частности, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении может быть признана доходом от источника в России. И работодателю, как налоговому агенту, потребуется удержать налог. Однако, это не единственная точка зрения по данному вопросу. Отдых на день за рабочий час. Роструд напоминает, что работавшему в выходной или праздник полагается полноценный отгул. Даже если такой работник трудился менее 8 часов, например, 1 или 2 часа, день отдыха можно предоставить в полном размере. Командировка в черте города. Можно ли считать командировкой поездку работника, например, в подразделение своей компании в том же городе? Такой простой, но вместе с тем неоднозначный вопрос. Исходя из разъяснений Минтруда, нет, нельзя, однако всегда ли это так? Подробнее смотрите наш материал. Налоговый прогноз. Налоговая служба анонсировала новый сервис – реестр субсидиарных ответчиков. Он поможет в проверках контрагентов. Сведения доступны по делам с участием налогового ведомства. До сих пор узнать, привлекалось ли лицо к субсидиарке, можно было только изучая картотеку арбитражных дел – Занятия не из легких. Налоговики за второй квартал планируют разослать всем организациям сообщения о рассчитанных имущественных налогах за прошлый год, Форма сообщения теперь включает данные по всем трем имущественным налогам, в том числе транспортному и земельному. Сообщение направят по ТКС, либо через личный кабинет налогоплательщика, по утвержденному формату. А при невозможности получить таким способом сообщение направят в бумажном виде, с заказным письмом по почте. Теперь, чтобы подписать документы для регистрации организации или предпринимателя, в мобильном приложении Госключ не обязательно иметь загранпаспорт нового образца. Достаточно наличие подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг и подтвержденной биометрии в единой биометрической системе. В столице открыт прием заявок на гранты для компаний и предпринимателей, которые организуют конференции, конгрессы, научные форумы и деловые встречи для бизнеса и молодежи в 2023 году. Среди условий минимум 40% участников должны проживать в гостиницах города. Деловая программа должна длиться не менее двух дней. А мы напоминаем, что с помощью моего дело бюро»